Готов? Внимание. Я закончил разрезить. Осмотрим нам. Смотри, при разрядке оружия не держи палец в пусковой шкабе. Че, 12 революцион? Время. 19.40. Вот. Вот оно где было. Вот оно где было. Че, еще раз было. Просто спокойно не торопясь. 19.40. 15 секунд. Не торопливо.